Всем привет, с вами Кэссиди, я представляю вашему вниманию видео, посвященное прокачке танкового экипажа. Проведя несколько десятков боев на наземной технике, специально не прокачивал экипаж за золото, а играл с самого начала со, с полностью стоковым экипажем. Все для того, чтобы почувствовать разницу между новым экипажем и прокачанным. Итак, казалось бы, экипаж, что он там может нам Улучшить. А нет, экипаж на геймплей влияет намного больше, чем вы думаете. Даже прокачка всех модулей у танка не дает такого прироста в эффективности, как прокачанный экипаж. Сейчас, как вы можете видеть, я за золото купил очки и начинаю прокачивать экипаж полностью, поскольку я досконально не знаю. Я поэтому качаю все до середины у всех членов экипажа, за исключением навыков, связанных с пулеметом. Поскольку пулеметы сейчас не реализованы на тесте, с них не ведется никакого огня. Все быстренько прокачав до середины, нужно распределить оставшиеся очки. У каждого члена экипажа есть свой особый навык, который присущ только ему. И его нет больше ни у кого. Например... Механик-водитель. Есть такой навык, как вождение. Его мы максимально увеличим. Следующий. На очереди у нас идет наводчик. Что интересно, у наводчика два особенных навыка. Это наведение орудия и определение дальности. Скорее всего, второй навык будет очень сильно влиять в боях РБ. Следующий на очереди командир. Здесь есть лидерство влияющая на всех членов экипажа. Это как бонус прирост всех навыков у всех членов экипажа. Следующим идет заряжающий. У заряжающего, естественно, заряжание орудия. Участвуя в перестрелке с противником, необходим быстрый перезаряд. И пятый член экипажа, стрелок-радист. У него есть такой навык, радиосвязь, влияющий на передачу данных о местоположении обнаруженного противника союзникам. Что хотелось бы отметить отдельно по экипажу. Внизу слева есть две кнопки наземная техника и воздушная техника. Переключая эти вкладки на одном и том же экипаже можно распределить очки заработанные между наземными навыками и воздушными навыками экипажа. Другими словами, вы летаете сейчас на самолетах, истребителях, штурмовиках, бомбардировщиках, зарабатываете эти очки. А после ввода наземной техники появится кнопка «Наземная техника» на экипаже. И все заработанные mm -hmm. очки, если они у вас не распределены, можете сразу распределить между наземными навыками. Я же в свою очередь попробовал еще установить на танк «Эксперта» и «Аса». Честно говоря, от аса я не заметил какого бы то ни было сильного прироста. Однако в целом прокачка экипажа очень сильно влияет на геймплей. Чем больше прокачан экипаж, тем лучше он у вас действует в бою. Лично мой совет, не поскупитесь прокачайте экипаж как можно больше. На этом все, если вам понравилось видео ставьте лайк, обязательно комментируйте. С вами был Кэссиди, всем удачи, пока.